Почти беглым! Орудие! Давай, Сашка, давай! Орудие! Подвожусь! Готов! Готов! Орудие. Давай, Сашка, давай, давай, давай! Молодец, Орудие. давай! Орудие! Готов! Орудие! Давай, давай, давай, давай. Так, подбили. подбили танк? Да, подбили артиллерии. Пехота дожила. Все хорошо. Проще еще добавить, да? Да, добавляем артиллерию. Да еще два вышло. Всего три их было. Один ликвидировали, уничтожили. Сейчас еще два осталось. Снять с удовольствия. А какие? Какие там танки? 64-ки, 64 модернизировали они их немного, там, мотороловские радиостанции, но, что самое интересное, специалисты вот вникли. динамическая защита, 4С20, так называемый, шоколад, как мы его называем, они... наполнение, да? Да, наполнения нет, пустые коробки, наполнение, наверное, Живите. продано. <с1> <свят> а горилли пластик же, да? Да, пласти. Прости. Что из вас? такое, говорит? О! О, почастка план, благодарочка. Сейчас... Курение вредно? Курение да, всегда вредно. Но нам как Благодаря. раз на Вы здоровье. Тоже. Да. Всего спасибо. Ну ты мне ну красавец! Молодец, молодец! Всего хорошего! Давайте, парни, счастливо! Какой полк? Завидимся. Да, полк! Родина! И за родину! Одиннадцатый полк доблестный! Все, разрешите убыть! Давай, давай! Командир танкового батальона Север, легендарный. А он 11-й полк входит? Это непосредственно линейный батальон. Это полка. полк один, это 11-й полк. Север, расскажи, пожалуйста. Когда заходили с боями в Березовое. Но, подойди, покажи сразу, под. Вот, вот эти вот двое ребят дудро, пытались тут оказывать сопротивление. Дудро, но дудро. Хороший дудро. военнослужащий дудро. у меня Надко Назар выдал время, выбрал замок на позицию и двумя выстрелами поразил вот один экземпляр такой, а вон там второй башню метнул. <связывая> покажи, <связывая> <связывая> покажи, куда попался. Попал, между третьим и четвертым опорным катком попал в башню. По башне По... динамическую защиту снесло. Экипаж пытался эвакуироваться, но не вышло у них много. Вот. А второй с детонацией, БК, с детонацией БК. Пойдем, подойдем. То есть два танка стояли и в качестве прикрытия дороги. Так получается? Нет, они пытались они пытались нас выбить отсюда. Они пришли со стороны Степного, Пришли со стороны Степнова, ну... У них это не получилось. Слушай, а у них нет дефицита танков сейчас? Ты не э, полагаешь, что постепенно у них этот парк убывает? Думаю, он у них уже скоро закончится. Такими темпами. Еще одна машина под Таранчуком подбита. Э, тоже военнослужащим моим Орлеанчиком, Яковом. Поэтому... Ну и так легкой брони бронемы тут наколотили уже достаточно. То есть... А, а у них также танковые батальоны э, в, танковых, в, это, в моторизированных бригадах, да? Или в мотопехотных? В моторизированных бригадах у них танковые батальоны. В мотопехотной как правило, придаются им э, танковые роты из состава танковых бригад. 1 из 17 у них танковые бригады. Но, хочу сказать, Тяжелой техники у них практически не останется скоро такими темпами. Укажи там-то. Пожалуйста, смотрите. Ну его разобрало полностью. Детонировал быка. Попадание с той стороны. С той стороны. Ну, не знаю, это, наверное, не совсем этично показывает. Такие моменты уже которые были в нем. Навряд ли получится опознать. А, то есть экипаж там внутри. Да, экипаж остался внутри. Экипажчика эвакуироваться не успел. А сколько человек там останки? Три человека. Три человека. Механик, водитель, командир танка и наводчик-оператор. Вот э, парень, который два этих танка уничтожил на данный момент, находится в больнице, немного приболел. Но ну, надеемся, скоро станет в строй и продолжит свое дело. У него это очень хорошо получается. Слушай, а э, джавелины, э, какие-то другие противотанковые средства у них, насколько эффективны? Э -э, хочу сказать, встречались мы уже неоднократно с этими джавелинами. Много, конечно, ходило легенд по этому поводу. Но, как показала практика, по большему счету это маркетинговый ход и реклама все это разрекламировано соответственно страна на это выделила огромные деньги на закупку а, я думаю эти противотанковые средства себя не оправдали почему не оправдали то есть они что плохие или не попадают не пробивают я думаю просто на этом кто-то заработал денег вот и все А Соединенные Штаты Америки умеют делать хорошую рекламу своему вооружению. Но оно не такое эффективное, даже как наши старые ПТРК. Фаготы обычные. То есть противотанковые ружья и а, противотанковые реактивные снаряды? Да, да. Противотанковые наши ракетные комплексы обычные, ПТУРы, как мы их привыкли называть, на порядок эффективнее, чем их хваленые джавелины. Стоп. Да. О, останки украинских танкистов. Да, это все, что осталось. Все, что осталось, и даже навряд ли кто-то узнает, чья-то семья Чьи-то матери, жены, где и как погибли У -у -у. их мужья, сыновья. Это, конечно, печально. Да, да, да, да, Сети самодельные. Но ну, вернее рыбацкие сети На них там в Тулу На Украине навязывают Разные клочки материи И получается Такая маскировочная сеть вот Теперь она уже в руках Наших танкистов Молодец Вот это Березовое, населенный пункт, а дальше там э, Степное, да? Шестой день не могут взять наши, уперлись. Не, ну можно, конечно, сейчас э, весь огонь туда сосредоточить, сжечь дотла, но этим никто не занимается. Сейчас идет очень интересный процесс. Э, взяли двух пленных и два этих человек, офицеров и солдат говорят, а мы можем еще привести оказывается противник дем... деморализован так же, да? Леш? да, деморализован он ищет, у них первоначальный вопрос у того же офицера они хотят попросить политического биржа потому что их загнали в тупик им сейчас очень тяжело Обратного... обратной дороги у них нету скорее всего там как Великую Отечественную войну было как вариант стоят за отряды. Здорово всем! Это вечерний владлин из Мариупольского направления. А, собственно говоря, новостей каких-то о новых захваченных, освобожденных микрорайонах нету, ни там порывах нету. Я думаю, что я как солдат, я не знаю всех планов, но я думаю идет перегруппировка для решающего штурма города. В принципе, наши войска с трех сторон уже вклинились в город. Теперь нужно расшатать оборону. Бои тяжелые в районе Азустали, Виноградное Со стороны улицы Таганрогской идут тяжелые бои Освобожден 17 и 23 микрорайоны вот. И дальше значит, будем дальше проникать в город, в жилую застройку Там выбивать врага из каждого дома Значит сегодня журналисты, два значит, местных телеканалов Жора Медведева, если кто-то знает Сте... Стешин Дмитрий был там с Комсомольской правды Они попали под огонь Градов то есть у противника еще осталось совсем немного тяжелых боеприпасов Тем не менее, интересно, как они их применяют Значит, там такой улица в Шевченко, где выходят беженцы с, с Мариуполя Там просто тысячи людей которые им разрешили за значит забирать в магазинах воду, вообще все что угодно. Люди сидели голодные в подвале. И именно туда прилетели грады, где просто ходят вот так вот толпы людей, вышли из подвала, ходят на улицу. Ну, как бы, я не знаю, можно было более рационально использовать эти грады, но они просто хотят убить больше русских. Значит, армия, не российская армия, не ни ополчение, никто не имеет опыта городских боев. Российская армия штурмовала города значит, в Чечне 22 года и 27 лет назад. Понятное дело, что этого опыта нету Российская армия, некоторые добровольцы принимали участие в освобождении сирийских городов. Там есть своя специфика, там... Значит, плотная застройка, но нету никаких домов выше пяти этажей, да. Здесь вот микрорайоны, такие вот девятиэтажки, причем интересно, что может стоять группа девятиэтажек и вокруг них частный сектор или вообще поля. Есть девятиэтажки, стоят просто вот как квадратом, как крепости вокруг также значит, просматривается все И это очень затрудняет зачистку вообще таких районов То есть это нужно выявить все огневые точки А в таком доме, представьте, там 3-4 подъездный 9-этажный дом да, То есть там будет огромное количество, может быть, огневых точек оборудованных И, конечно, это все усложняет зачистку Мариуполя вот. но тем не менее наши войска продвигаются э, зачищают вот, со стороны 17-23 квартала там зачищены целые районы вот. что еще сказать ну в принципе на других участках фронта особых изменений нет наши войска в районе докучаевск троицкого продвигаются вперед освободили типовые освободили Благодатное, ряд поселков я так понимаю, что наши хотят повернуть дальше на север наступать и отрезать, значит Маринку и Красногоровку от ну то есть отрезать группировку, которая обороняется в Маринке и Красногоровке ну, такое мое видение вот. в, в Луганске продолжаются бои в агломерации Лисичанск-Северодонецк пробежно идут еще бои на окраинах на других направлениях там Одесская, Николаевская направление, Киевская и Харьковское без изменений вот, я читал там телеграм-канал Старший Эд, он говорил, что скоро под Харьковом, ну, в районе Изюма, развернется одно из крупнейших сражений. Я так понимаю, российская армия, но ну, в этом нет большого секрета, будет продолжать дальше туда бросок на юг, для того, чтобы в Запорожской области сомкнуться с, с группировкой вот наступает с Крыма, и тогда будет Большой Донецкий котел. Мы все его ждем. Да, кстати, сегодня 20 марта, и 10 марта я говорил, что Мариуполь пойдет через 7-10 дней. Мой прогноз не сбылся, конечно. Мне хотелось бы, чтобы он сбылся. И когда продвигались наши войска, я думал, вот-вот, победа уже будет. Но это война, это тут форт... как военная фортуна повернет. Так что, но тем не менее, я не знаю, Вот по мнению зрителей в зале, сколько еще Мариуполь может продвигаться. Змеи 10. 10 дней, да? да? То есть вот прогноз еще 10 дней. Ну хорошо, принимаем этот прогноз. Я считаю, что Мариуполь будет взят, когда флаг над мэрией